Всем добрый день. Меня зовут Ольга Пуляктува. Я проведу с вами небольшую йога-разминку. Она хорошо подойдет не только тем, кто йогой занимается давно, но и для тех, кто сейчас на домашней сидячей работе и хочет немножечко тело разогреть и растянуть. Займет примерно 20, может быть, 25 минут. Достаточно простая. Давайте начинать. Присаживаемся удобно. С перекрещенными ногами отводим круговым движением плечи немножко назад и вниз. И ягодицы из-под себя достаем, так чтобы почувствовали, что нам удобно, комфортно на полу. И еще немножко подвигаем плечи назад и вниз. И несколько движений сделаем вперед плечами. разочек, хорошо, развернем через самую высокую точку головы, через макушку потянемся вверх, сделаем глубокий вдох и выдох, можно через чуточку разомкнутые губы, и еще разочек вдох и выдох, и еще раз вдох, переключаемся в состояние практики. И выдох. Вытянем руки в стороны. Потянемся вверх. Ладони соединяем над головой. Опускаем, слегка расталкивая локти вниз. Спина прямая, центр груди стремится вперед. Еще разочек вдох. Как будто бы тянемся максимально вверх. Что-то хотим там захватить. Выдох. И еще один раз вдох. И выдох, опускаем подбородок к груди, опускаем руки, бросаем свободно их либо ладонями, либо тыльными сторонами, поднимаем голову и начнем нашу йога-разминку. Вдох, центр груди вперед, плечи отводим назад, смотрим чуть вперед и вверх, выдох, округляем спину, подбородок груди и продолжаем. Вдох, центром груди тянемся вперед, выдох. Еще разочек, вдох, выдох. И выдох. И еще один раз, вдох. Хорошенечко потянулись, разворачиваем пальцы, так, чтобы они немножко смотрели друг на друга. Упираемся в колени. Правой рукой отталкиваем свое правое бедро, разворачиваемся влево. Подбородок к левому плечу до ощущения легкого упора в шее. Вдох. Потянемся в середину и в другую сторону. Левой рукой отталкиваем свое левое бедро и разворачиваемся. И возвращаемся обратно. Правой рукой потянемся вверх, максимально вытягиваем, опускаем на левое ухо и опускаем голову вправо. Правое плечо также роняем вниз, растягиваем боковую поверхность. Опускаем правую руку, левой рукой потянемся вверх, опускаем на правое ухо, наклоняем голову влево и левое плечо тоже расслабляем. И растягиваем правую боковую поверхность шеи. Дышим при этом. И отпускаем левую руку, свободно бросаем их на колени. И сделаем несколько таких движений, разминающих, разогревающих шею. Вытягиваем вперед и движемся подбородком груди. Снова вытягиваем, удлиняем максимально шею. И подбородок груди по возможности прям касаемся вперед и вниз. Спина неподвижна, плечами себе не помогаем. Только шея такая длинная, любой образ. Жирафия лебединая. Что-то такое. И стараемся прям прокатать максимально подбородком а к груди приблизиться. И в другую сторону. Подбородок вниз, удлиняем шею, возвращаем голову обратно. Вниз, удлиняем и возвращаем. И еще разочек. Вниз, удлиняем и возвращаем. Угу. И потихонечку заканчиваем. Бросаем голову вниз, несколько свободных перекатов в одну сторону и в другую. Голова, будто маятник. Угу. И аккуратненько возвращаемся. Разогреем ладони. Крошенечко их прям так, чтобы они стали теплыми или даже горячими. И сделаем несколько таких движений, погладим, поразминаем шею прямо от самого вот основания вниз. Такой самомассажик. Плечи. Немножко так себя порастираем. Выпрямим ноги, бросим, их, постучим. Можно по бедрам немножко постучать внутренней стороной колена. И садимся по другому, другой перекрест голени. Снова руки вытянем через стороны, потянемся хорошенечко вверх. Опускаем правую руку. Ставим так, чтобы локтем она оказалась около правого колена изнутри. Отталкиваемся левой рукой, тянемся вверх. Как будто нас за эту левую руку кто-то максимально туда вытягивает. Можно посмотреть на большой палец верхней руки. Не забываем дышать. И возвращаемся, опускаем руку. Еще раз вдох. Обе руки идут вверх. Левую опускаем, так чтобы локоть наш ну, приблизился по возможности к внутренней части левого колена. И правая рука пойдет вверх. И снова как будто нас кто-то взял за верхнюю руку и подтягивает немножко вверх. Смотрим по возможности, если шея комфортно, на большой палец верхней руки. И возвращаем руку обратно. И еще один раз мы потянемся хорошенечко, удлиняем себя вверх. Старайтесь плечами не ползти к шее, а так свободно их вниз опускать. Сделаем наклон, вытягиваемся руками вперед и уходим так глубоко, как можем. Развернусь, покажу вам это положение боком, так, чтобы таз от пола не отрывался. Движемся вниз, вниз, вниз. В крайнем положении либо просто бросаем, свершиваем голову, либо пробуем лоб прям поставить, в зависимости от возможностей в теле. И несколько дыханий здесь побудим внизу. И аккуратненько с округлой спиной приподнимаемся, переходим в положение на коленях, размещаем ладони под плечами, так чтобы. Запястье было под плечом и между коленями ширина таза и на позы кошки сначала начнем с такого простого варианта потом чуть-чуть его усложним слегка сгибаем руки в локтях и проныриваем, вдох при этом бедра остаются под 90 градусов относительно пола выдох, выталкиваем лопатки подбородок груди продолжаем вдох и выдох еще разочек. Вдох, выдох, вдох и выдох. И выталкиваем лопатки, возвращаемся в ровное положение и разворачиваем руки, так, чтобы средние пальцы смотрели друг на друга. Вот такое положение. Буду разворачиваться, чтобы было лучше видно. И ставим их достаточно широко. Запястье у краев вашего коврика. Руки широко, колени тоже можно немножечко пошире поставить. И расталкиваем локти в стороны. Подныриваем грудью вниз. Обратно. И выталкиваем лопатки. И продолжаем. Вдох выдох вдох и выдох и еще разочек вдох и выдох давайте еще один раз и внизу чуть-чуть задержимся так чтобы грудь была низко над полом но так чтобы вам ну, еще плюс-минус было комфортно в этом положении. Руки работают, но не дрожат. И возвращаемся аккуратно обратно. Приподнимемся на колени, переплетем мягко пальцы в замочек. И вот так поболтаем, как будто у нас там совсем нет костей, а такая сплошная мягкая мышечная масса. Угу. Пожимаем сильно-сильно кулаки, напрягая руки просто до, прям до плечей и бросаем. Еще разочек сжимаем. И бросаем. И возвращаемся снова в положение на колене. Толкаем пол вниз. Приподнимаем правую подсогнутую ногу и разогреваем бедро. Покрутим так, чтобы у нас было ощущение, что правое колено рисует большую окружность на какой-то стеночке справа. Раскрываем больше. В любую можно сторону. Я начала так внутрь. Можно, неважно. Как это делать? Угу. И теперь поменяем. Соответственно, эта же нога будет в другую сторону совершать. Такие движения, рисующие окружность. А теперь поднимем ногу. Подошва будет смотреть вверх в потолок. И постарайтесь, если поясница сильно прогибается, хвостик как будто бы вниз немножко опустить. Как вот собака опускает хвост. И только ногу выше. И несколько секунд здесь побудем. Потянем пятку к ягодице. Хорошо руками пол толкаем. И попробуем, если хватает баланса, и если у вас не проблемная поясница, левой рукой захватить Свою правую лодыжку и чуть-чуть потянуться. Если баланс теряется, вы падаете, смотрите строго в пол. Боли напряжения в пояснице ничего быть не должно. И аккуратненько отпускаем и ногу, и руку. И можно поставить кисти так на тыльные стороны, чтобы немножечко расслабить. Угу. Вытянуть. И поменяем, теперь у нас будет левая нога, остаемся в этом же положении, и левое бедро. Приподнимаем левое колено, рисует окружность на какой-то воображаемой стенке. И в другую сторону это же нога. Угу. И потянем ее подошвой в потолок. Выше. Если прогибается поясница, копчик немножко вниз. Хвостик, как по принципу собаки. Потянем пятку к ягодице. Если с поясницы все хорошо и хватает баланса, правой рукой захватим левую лодыжку и потянемся немножко в такой прогиб. Выдыхаем и отпускаем. Тазом сядем на пятки, возьмем в руки свои колени и округлим спину, бросим подбородок. И снова возвращаемся в положение на коленях. Поставим колени пошире, руки тоже поставим пошире. И начнем с вами вот с такого положения. Правой рукой, левой, вернее, рукой мы толкаем пол вниз, а правой потянемся в потолок. Сделаем вдох. А с выдохом правая рука уйдет под левую, и мы попробуем полностью правое плечо поставить на пол. Немножко побудем там в этом положении. Отталкиваемся левой рукой, возвращаемся снова. Право идет вверх, как будто нас за нее потянули, и снова она уходит под левую. И еще один раз то же самое. Вдох, потянулись, выдох, под левую. И возвращаемся, возвращаем правую руку обратно на коврик под правое плечо. И то же самое сделаем а, в другую сторону. Со вдохом левая рука идет вверх, с выдохом она уходит под правую, причем она идет ладонью в пол. И еще раз возвращаемся, вдох вверх и уходим под правую Голову тоже можно класть на пол. И еще один раз то же самое. Вдох. И выдох. Возвращаемся вниз. Отталкиваемся руками. И потихонечку из этого положения приподнимаемся. Остаемся на коленях. Между коленями расстояние, ширина таза. Начнем с того, что поставим стопы на пальцы. Вот это положение следующее, которое мы будем делать, у него есть противопоказания, любые проблемы с поясницей. Если они у кого-то есть, можете пока немножечко прям посидеть, подышать, мы недолго. Тазом опускаемся на пятки, садимся, угу. берем себя за пятки. Можно любым захватом снизу или сверху, так как вам будет удобно. И разворачиваем плечи назад. Центром груди тянем все вверх. Начинаем себя выталкивать в положение Уштрасана. И выдох. Возвращаемся. Для тех, кому это слишком легко, опускаем стопы на подъем и делаем то же самое вот из такого положения. Вдох. И обратно. И давайте еще 2-3 раза так сделаем. Из любого. С пятками повыше. Это вариант полегче. Вдох запрокинуто, выдох, еще раз, вдох и выдох, и еще один раз, вдох и выдох, возвращаемся, уходим на подъем стопы, снова округляем спину, захватив свои колени, так прям за них держимся, угу. И еще на некоторое время вернемся в положение на коленях, потом немножко стоя поработаем. Вытягиваем правую руку вперед, а левую ногу назад. Правая рука и левая нога. И начинаем опускать правую руку на пол, а левую ногу поднимаем вверх. Потихонечку возвращаемся, левую ногу ставим, а правой рукой тянемся выше. Еще раз. Правая рука пошла вниз, левая нога вверх. Мы прям правой подмышкой грудью тянемся к полу. И еще разочек возвращаемся. Выше головы поднимаем правую руку. И еще раз такая качелька. Правая рука вниз, левая нога вверх. И еще разочек поднимаемся. Отлично. Возвращаем правую руку, возвращаем левое колено. И то же самое сделаем другую сторону. Мы вытянем вперед левую руку, назад правую ногу. Левая рука идет вниз, правая нога вверх. Возвращаемся, правую ногу ставим, левая рука выше. Левая рука вниз, правая нога вверх. Возвращаемся, ставим правую стопу, левую руку выше. И один завершающий раз. И аккуратно поднимаемся. И ставим оба колена, приподнимаемся. И встаем, у кого еще остались силы, сделаем 4 круга Сурину Маскар. Это разминка стоя. Она тоже несложная. Для тех, кто никогда не делал. Не бойтесь, присоединяйтесь. Мы с вами соединяем большие пальцы ног. Давайте так сначала покажу. Между пятками будет оставаться небольшое расстояние. Постарайтесь, чтобы в положении стоя у вас не прогибалась спина. Копчик, хвост вниз, хлопковая косточка вперед. Угу. Вот из такого положения мы будем начинать. Большие пальцы вместе. Прямо можно так подвигать. Вот этой зоной. Угу. Отведем руки назад. Подмышки свободные. Сделаем вдох, потянемся руками через стороны, посмотрим вверх, выдох, пойдем в наклон. Если руки пола не касаются, значит вы немножко сгибаете ноги в коленях. Из любого положения вдох, как будто выныриваем откуда-то, посмотрели вперед. И прижимаем ладони, уходим одной ногой назад, уходим другой, вытягиваемся в одну ровную линию. В этом положении опускаем колени, пробуем потянуться грудью к полу, поставим подбородок, потянемся, пронырнем вверх, отведем плечи, напрягаем ягодицы, собака мордой вверх, ягодицы сильно напряжены, плечи развернуты от шеи, и ставим стопы на пальцы, и тазом тянемся назад, как бы в потолок, а головой к полу, собака мордой вниз. И правая нога поднимется вверх. И пойдет вперед. Максимально ее вперед. Когда не пошла, прям рукой ее проталкиваете. Приподнимаемся, сгибаем правую ногу, левой пяткой тянемся назад. Воин вирабхадрасана. И выдох, опускаем руки через стороны. Еще раз прижали ладони, правая нога назад, собака, морды вниз. Представьте, что за таз подошли и вас туда тянут. И посмотрим на свои ладони, шагаем одной ногой вперед, шагаем другой. Вдох, потянулись, выдох, наклон. И потихонечку руки через стороны вверх, спина круглая. Опускаем сложенные ладони и продолжаем. Снова поправляем положение, убираем поясничный прогиб. Вдох, потянулись вверх. Выдох, мы уходим в наклон. Если, напомню, не касаются руки, чуть сгибайте ноги. Но спина должна быть максимально прямая. Потянулись, посмотрели вперед. Уходим левой ногой назад, уходим правой. Четуранга на прямых руках. Опустим колени. Попробуем опустить грудь на пол по возможности. И подбородок. Отталкиваемся руками. Собака мордой вверх. Отрываем колени, бедра, напрягаем ягодицы, плечи от шеи. И собака мордой вниз. Таз идет назад. Голова идет к полу. Левая нога поднимается, замахивается и движется вперед между ладонями. И приподнимаемся, потянемся вверх, поза воина. Руки через стороны опускаем, уходим снова в собаку мордой вниз. И шагаем левый вперед и правый вперед выпрямляем насколько можем ноги потянемся вперед и уходим в наклон, поднимаемся плавно с округлой спиной и выдох. И еще два завершающих кружочка они будут чуть-чуть другими, чуть полегче. И после этого мы будем уже нашу разминку заканчивать вдох, потянулись, можно с чуть с прогибом, Выдох, наклон, потянулись, посмотрели вперед, и только правая нога пойдет назад, левая остается впереди. Опускаем правое колено, потянемся через стороны руками вверх, тазом продолжаем тянуться к полу. И расталкиваем, как будто что-то от себя в стороны. Возвращаем руки на пол, прижимаем ладони, собака, мордой вниз. И накатываемся вперед, шагаем одной ногой, шагаем другой. Втягиваем лопатки, потянулись. Наклон. Шея свободная. Движемся через стороны руками вверх, округлая спина. Выдох. И завершающий кружок нашли. Разминки, зарядки. Вдох. Выдох. Движемся вниз свою глубину наклона. Потянулись. Посмотрели. И только левая нога пойдет назад. Опускаем левое колено как можно дальше его так сзади. Вдох. Руки через стороны вытягиваем. Тазом продолжаем тянуться вниз. И опускаем через стороны, ставим их на коврик. Уходим снова в собаку, мордой вниз. И накатываемся так потихонечку на свои руки, шагаем одной ногой и шагаем другой. Вдох вперед, выдох на коврик. Аккуратно, с округлой спиной через сторону движемся вверх. И выдыхаем. Намасте. На этом наша разминка, зарядка закончена. Следите за эфирами. Очень была вам рада. Спасибо большое.